Привет, меня зовут Вова, я отвечаю за походы в магазине Декатлон И сегодня я помогу вам собраться в вот двухдневный поход Для похода выходного дня вам хватит 30-литрового рюкзака И я покажу вам, как его сложить Вниз пойдет все лагерное снаряжение, которое вам не нужно постоянно Вверх пойдет одежда и то, что вам нужно при ходьбе Теперь мы попробуем убрать все вот это сюда Начинаем Вниз пойдет спальник, он вам понадобится только вечером, пеночка, посуда, раз и два, тоже понадобится только на лагере, убираем, что-нибудь теплое понадобится вечером, сменные носки, вы переодените их на второй день, скорее всего, и куртец. Дождь может пойти в любой момент. Дождевик можно сложить в его же карман. Любой карман открываем, выворачиваем, запихиваем. Застегиваем на липучинку. Получается довольно компактный кулек, который можем также убрать в рюкзак. Закрываем. куда поближе пойдет накидка от дождя. Фонарик. Сидушку можно прицепить сверху рюкзака. Палатку можно прицепить снизу рюкзака на стропы. И остается бутылочка с водой, которая идет в боковой карман.